Как поменять цвет получения урона в консоли? Здорово, меня зовут Владислав и сейчас я вам это расскажу. Итак, для того чтобы поменять цвет получения урона в консоли, нам для начала нужно скопировать команды из описания. После чего в стиме нажать правой кнопкой мыши по CSGO, свойства, перейти в локальные файл и нажать кнопку обзор. Далее переходим в папку CSGO.KFG. Здесь нам нужно создать файл с названием .KFG. В этот файл нам нужно вставить эти значения, после чего вы можете поменять цвет этого самого текста в консоли. Для этого нужно спуститься в описание, скопировать определенные значения и вставить его вместо этой команды. Сохраняем этот файл .kfg, идем в общие и здесь впишем плюс экзек и название этого файла без kfg. Также если хотите можете скопировать команду для бинда из описания. Для этого опять же нужно поменять вот эту последнюю команду на цвет который вы хотите и при каждом заходе в игру нажимать на кнопку бинда. Также можно сделать еще немного по другому, можно зайти игру прописать все эти команды после чего сохранить конфиг поместить его в папку которую мы делали в самом начальном способе и также написать плюс экзек и название конфига что ж в принципе на этом все обязательно жмякните там чего-нибудь под видео если оно вам понравилось всем пока и удачи